Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения Мягкая. 21 ноября Русская Православная Церковь празднует собор Архистратига Михаила и э, сил небесных ангельских. Сегодня я расскажу вам об этом удивительном празднике. А помогут нам следующие книги. Вот русские иконы. Эту удивительную книгу составила Наталья Буду. Следующая книга, составленная по благословению святейшего патриарха Кирилла, Православные праздники детям. Благодатный покров. И тоже составленная по благословению святейшего патриарха Кирилла, книги для детей, тебе помогал архангел Михаил об архистратике сил небесных Михаиле. Еще до сотворения материального мира и людей Господь создал духовный мир ангелов. Между ангелами существует иерархия. Ангелы делятся на девять чинов. По три причины каждой иерархии. Высшее, среднее и низшее. О чинах ангельских хорошо написал святитель Дмитрий Ростовский. Это митрополит, ученый, проповедник, православный писатель 16 столетия. Им были составлены жития святых на каждый день их памяти. И вот в этих житиях святых, он и написал о соборе святого архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Давайте познакомимся с этим произведением. Празднование собора святых ангелов установлено совершать в месяце ноябре, 9 от марта, первого месяца от сотворения мира, для обозначения числа чинов ангельских. Каковых чинов считает девять святой Дионисий Арипагит, ученик святого апостола Павла, бывшего восхищенным до третьего неба, там видевшего различие чинов святых ангелов и объяснившего это Дионисию как своему ученику. Девять чинов ангельских разделяются на три иерархии, в каждой по три чина. Высшую, среднюю и низшую. Первую, высшую и к Пресвятой Троице ближайшую иерархию составляют Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех ко Творцу и Создателю своему предстоят боголюбивые шестокрылые Серафимы. Они огнеобразны. Они пламенеют любовью к Богу, и других возбуждают к такой же любви. После Серафимов перед всеведущим Богом, живущим во свете неприступном, предстоят в несказанной светлости многоочитые херувимы, более иных низших чинов, сияющие всегда светом богопознания, ведением таинств Божьих и глубины его премудрости сами просвещаемые и других просвещающие. Через херувимов ангелам и людям не спосылается премудрость и подается просвещение умных очей для боговидения и богопознания. Затем перед сидящим на престоле, высоком и превознесенным, предстоят богоносные престолы. Почивая на них непостижимым образом, Бог совершает свой праведный суд. В средней иерархии также заключается три чина святых ангелов – господство, силы и власти. Господство называется так потому, что они господствуют над прочими, которые следуют за семи чинами ангелов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 Исполняют немедленно волю Всевышнего и всемогущего своего Господа, крепкого и сильного. Они творят и превеликие чудеса, и не спосылают ту же благодать чудотворения угодникам Божиим, достойным таковой благодати. Святые силы помогают людям, труждающимся и обремененным, внесении возложенного на них какого-нибудь послушания.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 что имеют начальствование над низшими ангелами, направляя их к исполнению божественных повелений. Им поручено также управление вселенной и охранение всех царств и княжеств, земель и всех народов, племен и языков, ибо каждое царство, племя, народ из небесного чина, называемого началами, имеют особого для себя хранителя и управителя всей своей стороны».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 И ради пользы ближних, служа общим нуждам всех своих подчиненных. Архангелами называются великие благовестники, благовествующие о великом и преславном. Служение их состоит в том, чтобы открывать пророчество, познание и разумение воли Божьей, что получают они от высших чинов и возвещают низшим чинам, ангелам, а через них людям. Архангелы укрепляют в людях святую веру, просвещая ум их светом познания Святого Евангелия и открывая таинство благочестивой веры. По словам Дмитрия Ростовского, есть семь архангелов, и каждому из них Богом наречено имя. Первый, самый главный архангел, Михаил. Он стоит вообще во главе всего воинства ангельского. Имя Михаил переводится «никто как Бог». Я уже рассказывала в предыдущей передаче, еще раз повторю, что у Бога был любимый архангел, которого звали Деница, утренняя заря. Господь дал ему... Духовные дары намного превышающие, чем дары, данные другим ангелам. Но архангел Деница возгордился и решил занять место Бога. Тогда Господь послал против него ангелов. И во главе этого ангельского войска стал архангел Михаил, который не извернул Деницу с его сторонниками, которые теперь уже назывались, Деница назывался дьяволом, а его сторонниками бесами, на землю. Второй архангел Гавриил, служитель божественной крепости и изъявитель сокровенных божьих тайн. Именно архангел Гавриил сообщает Анне о том, что скоро она родит дочь Марию, которая впоследствии стала Пресвятой Богородицей. Именно архангел Гавриил Сообщает Деве Марии о том, что у нее родится младенец Христос. И архангел Гавриил также сообщает Захарии Елизавете о рождении Иоанна Крестителя. Следующего архангела зовут Рафаил. Это служитель божественных врачеваний. Чудесно свыше на немощное естество изливаемых. Далее Уриил. Свет и огонь освящающий познанием Бога и возжигающий сердца человеческие любовью божественной. Силафиил, служитель божественных молений, к Богу о роде человеческом молящийся и человеков усердно, богомысленно и умиленно молитесь и научающий, и к молитве возбуждающий. Иегудиил – служитель божественных хвалений и исповеданий, Помощник в подвигах и трудах, укрепляющий тех, которые нуждаются в чем-либо для славы имени Господня, и возмездием зато от Бога ходатайствующий и уготовляющий. В данном случае возмездие означает не какую-то кару, как вот мы привыкли понимать это слово, а как награду. Вархиил служитель Божьих благословений и дарование человеком от Бога. И последний, девятый чин – ангелы. Ангелы – это самые близкие людям духовные силы. Они получают от архангелов и других сил то, что нужно передать людям, и сообщают людям волю Божию. Далее они защищают людей от всех бед и несчастий, предостерегают от дурных поступков, и направляют на правильный путь. Кроме того, при крещении каждому человеку дается ангел-хранитель, который неотступно пребывает с человеком. У многих возникает вопрос, а может ли ангел-хранитель покинуть человека? Ну, совсем, конечно, нет, не может. Но когда человек начинает проявлять свои воли, отказывается жить по Божьим заповедям и хочет жить по своей воле, Архангел, ой, ангел-хранитель отступает и горько плачет, стоя в сторонке. Но когда человек встает на путь исправления, кается в своих грехах, ангел-хранитель снова приступает к нему и защищает от всех бед. А теперь поговорим о том, как изображаются ангелы и другие небесные силы на иконах. Мы должны не забывать о том, что ангелы – это бесплотные духи, и нам, простым смертным, они недоступны для зрения. В Священном Писании некоторым святым пророкам Господь в Божественном Откровении показал некоторые чины ангельские. И то, как святые пророки описывают ангелов, и легло в основу их иконографии. В нашем житейском представлении ангелы – это чаще всего маленькие кудрявые детки с крылышками. Но это представление в корне неверно. Оно идет от эпохи Возрождения. А ангелы – это вовсе не маленькие дети. Это грозные воины, наделенные необыкновенной духовной и физической мощью, которая недоступна человеческому пониманию. Вот как изображаются бесплотные силы согласно истине, согласно священному писанию. И начну я рассказ о том, как на иконах изображается Архангел Михаил, архистратик небесного воинства. Когда появились люди, Архангел Михаил постоянно помогает им в их бедах, защищая их от зла. Поэтому и изображается он всегда в воинственном виде, с копьем или мечом в руке, имея под ногами дракона, то есть духа злобы. Белая харугвь, украшающая верх копья его, означает неизменную чистоту и неколебимую верность ангелов Царю Небесному. А крест, которым оканчивается копье, дает знать, что брань с царством тьмы и победа над ним, самим архангелом, совершается во имя Креста Христова, совершается посредством терпения, смирения и самоотвержения. Изображение ангелов на иконах – это набор сил, символов, которые передают не внешний их облик, а внутреннюю идею ангелов как посланцев Божиих. Например, крылья – это символ быстроты и всепроникновенности. Посох – символ посланничества. Зерцало – это сфера в руках с изображением креста или аббревиатуры имени Спасителя. Символ дара предвидения, которым наделяет ангелов Господь. Тороки, развивающиеся ленты в волосах, это символ ослабвого слушания Бога и послушания воли Его. Облик прекрасного юноши – это символ совершенства. Исходя из текстов Священного Писания мы знаем, что серафимы изображаются шестокрылыми, херувимы четырехкрылыми, престолы в виде колес со множеством глаз на ободьях. Остальные силы, например, начало, власти, мы знаем о том только, что они существуют, но как выглядят, это сокрыто даже от святых пророков. Изображение ангельских чинов можно увидеть на Ряде икон, Например, на иконах «Спас в силах» или на иконах Божьей Матери, а также на иконах двунадесятых праздников. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с днем празднования собора бесплотных сил ангельских. Пусть небесные ангелы хранят нас всех от разных бед. Храни вас Господь!